друзья привет вы на канале самовар и сегодня в своем видео я расскажу как включить классическое контекстное меню для файлов и папок в проводнике и на рабочем столе смотрите если мы нажмем правой кнопкой мыши на рабочем столе у нас новое контекстное меню появляется выбираем показать дополнительно и у нас старое привычное классическое меню чтобы нам вернуться к классическому контексту меню, необходимо отредактировать реестр. Нажимаем клавишу WinR и сюда вводим Regedit. Нажимаем ОК. Ok. Запускаем редактор реестра. Далее переходим по вкладочкам. <coughs> HK Current User выбираем. Далее провалимся в Software. Затем... Classes и cl sit вот он, разворачиваем, и здесь создаем раздел. Раздел называем такими буквами и цифрами, которым я оставлю в описании. Далее мы в этом нашем разделе создаем подраздел, опять создать раздел, и забиваем такое название. Вот и затем дальше у нас посмотрите есть такое значение. Два раза по нему щелкаем, нажимаем ОК. И во вкладочке значения у нас сейчас пусто. Ну сворачиваем реестр и теперь нам необходимо с вами перезагрузить проводник. Вот, нажимаем правой кнопкой мыши на пуск. Выбираем диспетчер задач. И перезапускаем с вами проводник. Ой, куда-то исчез он у меня. Вот, проводник перезапустить. Все, у нас проводник перезапустился. Пробуем. Правой кнопочкой мыши. Вот, видите, классическое контекстное меню появилось. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забываем ставить колокольчик. До скорой встречи. Пока.